Выводы американских спецслужб о вмешательстве России в выборы президента США в 2016 году не вызывают сомнений. Об этом говорится в новом докладе Комитета по разведке Сената США. Кроме того, американские сенаторы утверждают, что Москва, скорее всего, попытается вмешаться и в избирательный процесс 2020 года. Эксперты считают, что представители истеблишмента решили обновить эти бездоказательные обвинения перед выборами, чтобы в случае победы Трампа снова поставить под вопрос легитимность такого исхода. Выводы американского разведсообщества общества о вмешательстве России в выборы президента США в 2016 году являются верными. Об этом говорится в докладе Комитета Сената по разведке. Возглавляемый республиканцами комитет должен был проверить выводы совместного доклада спецслужб США от 2017 года, в котором было описано якобы имевшее место вмешательство российских спецслужб в ход выборов. Сенаторы отметили, что не нашли причин сомневаться в заключениях американских разведчиков. Документ был опубликован для публики со значительным количеством купюр, Поэтому анализировать его на наличие каких-либо убедительных доказательств, поддерживающих утверждение американского развица общества, не представляется возможным. В открытых секциях доклада утверждается, что власти России якобы руководили кампанией по оказанию влияния на избирательный процесс США в ходе президентских выборов 2016 года. При этом ответственность возлагается лично на российского лидера Владимира Путина. Комитет заключил, что конкретные разведанные, а также оценки информации из открытых источников говорят в пользу того, что президент Путин одобрял и координировал некоторые аспекты этой кампании по оказанию влияния, говорится в сенатском докладе. По словам сенатора от штата Орегон Рона Уайдена, проведенное расследование ясно дает понять, что выводы развит общества о вмешательстве России не выдумки. Вмешательство России в выборы 2016 года – это факт, а Дональда Трампа в отношении Путина – лишь способствует дальнейшему распространению дезинформации со стороны России и подрывает усилия по защите Соединенных Штатов от новых нападений, приводят слова сенатора агентства Associated Press. Российские власти неоднократно заявляли, что подобные утверждения являются бездоказательными и используются в США как средство для дискредитации политических противников. Об этом говорили президент России Владимир Путин, глава МИД Сергей Лавров, другие российские дипломаты и политики федерального уровня. Американские сенаторы перед грядущими выборами хотят придать легитимности утверждениям о роли Москвы в избирательном процессе в США, несмотря на отсутствие доказательств, пояснил ведущий, научный сотрудник Центра исследования проблем безопасности РАН Константин Блохин. Выводы американских спецслужб о вмешательстве России в выборы президента США в 2016 году не вызывают сомнений. Об этом говорится в новом докладе Комитета по разведке Сената США.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 Комитет по разведке Сената США пытается сейчас подтвердить этот приговор, хотя преступление не было совершено, ведь до сих пор нет доказательств, подтверждающих предыдущее вмешательство. Однако на основе докладов разведки, которые недоступны для открытого изучения, выносятся подобные обвинения, отметил эксперт.